Доброе время, суток. Люди монстры. Сегодня у нас Skyforce, а именно... Моменты, когда я находил карты и проигрывал. А, карты, это, кстати, такие штуки крутые, которые дают... Крутые штуки. Например, плюс один самолет М, навсегда. Да. Но чаще всего я не выигрывал их, а умирал. и пройти этот уровень это вроде как первый если я правильно считаю или нет это, кажется да это первый ну и тут уже босс что, я уже а не это не первый уровень второй уровень где уже два корабля которые Помните, второй уровень, когда надо спасать людей, которые не так на нормально Не думаю, что эти корабли смогли выдать до них добраться. Но, мы все равно их спасли, да. Здесь этого генерал, да, генерал Мэйдис как его назвали. Здесь он уже ничего не говорит, потому что он просто устал да. от него. уже столько раз делал, столько раз, что война просто устал Посмотрю, как взрываются его, его корабли. Причем красиво достаточно взрываются. И да, я похоже, что прошел этот спойлер. Это, кстати, старая, как-то только. А их много. Их очень много. Их там штук двадцать 20 где-то. Ну и давайте раз, у меня такое повезло, я соберусь. Настроение у меня хорошее. Какую карту уже мы получили? Опа, что это? Время установки обновления минус 5%. процентов. Это 6. Ну почему бы и нет, собственно. Хотелось бы узнать какой здесь босс, сильный, нет, летает, в танке, кто его знает, кем будет на этот раз генерал ментис, который кажется неубиваемый, либо же он просто сидит где-то и смотрит за нами, как мы тут пытаемся выжить, хотя возможно мы тоже не в самолете, потому что видимо как бы взрываемся, но как бы остаемся живыми, живыми. Это что такое? Я уничтожу одну такую штуку, потому что ее трудно убить. Она меня даже не бьет. Зачем я тратил дайру? Что это такое вообще было? Ладно. Странный уровень. Но здесь все очень трудно убиваемое. Так, всё взяли, хорошо, сейчас. Ладно. Я просто. Я просто буду аккуратнее. Вот так вот. Даже вот ничего трогать не буду. О, это что там корабль? Экран немножко прыгнул, но это из-за того, что у меня остановилась запись. Но я это к счастью вовремя заметил. И да, это был все-таки... Вот корабль. Такое что-то стоит на месте. А еще, кстати, я карту нашел. Она выпала из самолета. Странно, да, но такое может случиться. Надеюсь, что я пройду на этот раз. Хотя не думаю. Потому что это ведь шестой уровень, и я вообще не готов к тому, что там будет. Потому что я не знаю, что там будет. Вдруг он возьмет, блин, я не знаю, стену пробьет. И эта стена меня крови. Перед чем. Даже перед тем, как я успею это заменить. Кто знает, что можно этим ожидать? Но уровень. Поэтому, я думаю, что скоро уже будет конец. Да, вот я вижу воду. Я подозреваю, что в этой воде мы будем содержаться. Потому что, скорее всего, это будет корабль, блядь. ...почти всегда это был корабль, только вроде как... ...два раза это был... ...корабль... Нет, самолет это был два раза всего. Ладно. Ну ладно, вот, пока девять ночи, надеюсь, собирать собираю За это мне только очки дополнительно -то дадут, это хорошо. Так, ты тоже... Хотя нет, тебя... Ладно, подберу тебя, может быть. Хотя нет, это, ладно, это опасно, это опасно, тебя подбираться он будет уберить. Так, нет, босса тут не было, здесь маленькая речка. Так, а это что? А, они стреляют крестовым, понятно интересно но если бы я сейчас это не уничтожил было бы довольно трудно там проходить так снова эти штуки они вышли из-под пола ну ладно я на всякий случай уничтожу это а то вдруг они там обез... обезоружат меня или еще что-нибудь а во, во, во, во кажется, вот вот да, вот возможно да, это босс. Вау, он злой. И он красиво одет. Ну, как красиво одет он, киборг? Может быть, всё-таки он был в том самолете в тот раз? Или в том корабле? Ну, сейчас он довольно сильный. Но его атаки так же легко избегать, как и раньше. Ладно, хорошо, что он хотя бы не стреляет огромного лавера на пол экрана. Я надеюсь, что они не сделают этого в будущем. Может уже сделал. Я ж не знаю, прошел еще эту игру. Так, уничтожаем вторую штуку. И он раздвигается, конечно. Он раздвигается. Кто ж мог подумать, что из его крыльев... Выйдут еще больше крылья, которые будут стрелять ракетами. А почему бы тебе не активировать все свое оружие сразу и не убить меня, я не понимаю. Разве так не проще? Вот объясни мне. Генерал Ментис. Тебе разве не проще просто взять и убить меня сразу? А тебе нужно поочередно выпускать? Даже сам используется такой технологией. Он берет и в самом начале пускает свою самую сильную атаку. Самую неожиданную. Это как бы почти что выигрышная схема игры. Ну, если ты... Если твой враг не умеет делать биологические сравнения, тогда уж да, ты ничего не поделаешь. Ну вот генерал Мэнтис и умер. Так, еще одна карта. И это... Время установки обновления минус 5%. Хорошо. Давайте попробуем пройти пятый этап. Потому что на самом деле-то я его и не прошел. Я просто собрал много звезд и у меня открылся этап следующий, шестой. Поэтому я его не прошел даже вот этот вот. Возможно, это даже неправильно, может тут какой-то сюжет есть важный. Но я не смог пройти до конца, там сложно. Так, меня обезоружили, ладно. И сейчас, ну... сейчас я, наверное, попытаюсь собрать всех людей. Или не, я это уже, кажется, сделал, да? Ну тогда просто собираем все звезды. Ведь я могу не дойти до конца, но у меня все еще будет звезды. Например, там я соберу половину. Я ведь не обязательно должен до конца доходить. Да я и не дойду, скорее всего. Так, человек. Ладно, давай я тебя подберу. Пока я еще могу. Так, тебя соберу. Так, вот вас быстренько. Нужно их собирать, пока они не уходят далеко, а потом их не достать. Ой. Эээ, ладно. Еще раз. Я не хочу сдаваться. И здесь все вещи еще более трудно уничтожить, чем даже в шестом этапе, что немножко странно. И у них нету здоровья, от чего я умер. Еще раз. Мне кажется, я так только потрачу своей жизни. Ладно, попробуем уничтожить правую. О, да, она умерла через спать. Через пару минут. Хотя, по идее, она должна через пару секунд. Обычно так эти штуки работали. А, я безрежен. Теперь я могу просто пытаться выживать. Так, собрал это. Собрал пулю. Отлично, 9%. Самое худшее в этом то, что я не могу хилиться, в принципе, вообще. Потому что я ведь ломаю коробки, из них выпадают штуки. Но так как у меня здесь нету буквально оружия, я же не могу уворачиваться вечно. Как, собственно, Санс. Но тем более он уворачивался от атак, быстрых и четких, А это просто... просто это просто пуля, которая меня преследует и преследует вечно. Если бы она выстреливала, как эти штуки, я бы еще... Да ладно, я снова умер от того же места. Если бы она выстреливала, как эти штуки, даже если бы она выстрелила мгновенно, как лазер какой-нибудь, которых я надеюсь тут не будет. Тут есть лазеры, но они как бы... Но вы видели, они медленные. Поэтому мне бы было проще избегать цель, которая... О, кстати, она кружится. Если я буду стоять в этом кругу, мне вообще все равно... Но я не могу стоять в кругу, я должен двигаться. Поэтому... Эх, ладно, сейчас попробуем пройти. По-нормальному. Так. Тебя подберу. Давай. Пока у меня есть свободное время, я могу тебя поднять. Так, так, так, так, так. Вон ту звездочку надо брать. Так, сейчас лучше, наверное, держаться сверху экрана, чтобы все быстренько забирать. Перед тем, как появится то, что помешает мне это сделать. Вот так вот как-то. Да, они даже не успевают по мне попасть. А я уже собрал все. Но вот эти двое, вот эти двое работают как настоящая команда. Этот чел стреляет, а тот чел стреляет вот так. Получается, что мне приходится избегать быстрой пули и медленной пули одновременно. А он еще и стреляет несколькими как бы сразу. И, наверное, если он выстрелит во время того, как я движусь, то это вообще на картах карту полетит. Это будет не очень удобно. И там, кажется, они еще впереди будут точно такие же, да? Вроде как. Так, звезды. Собрать звезды. И тоже. И тебя. Ну и тебя тогда ладно. Три человека стоят на одном месте. Так. А ну здесь можно просто вот так вот войти. И вот здесь. Ну и. Ладно, раз я пока урона не получил, соберу. Если я получу урод, то все. тут уж точно ничего не зайти. Да, и вот снова эта парочка. Так, давайте, выстрелите все с оружия, чтобы я смог нормально от вас бежать. Вот-вот, видите, как я и говорил, он выстрелил как бы в полете, пока я поворачивал, и вот, его пули на всю карту разлетелись, фиолетовые. Но, к счастью, они быстрее, чем вот эти вот синие пули. Поэтому поэтому их легче избегать. Есть хотя бы разница. И тут столько много звезд. Как я их должен вообще, в принципе, собрать? Там нужно 100% собрать. Как я это должен сделать? О, это что конец? Неужели? Неужели я прошел? О, это было трудно. Да, даже без босса. Спасибо. И сколько я собрал? О, всех людей собрал. Я даже не заметил. Ну ладно. Теперь мы прошли это спасение всех людей. Круто. Теперь давайте... Довольно красивая получилась ставка, да? Эх, я снова пытаюсь пройти этап 05, но. В этот раз уже я пытаюсь собрать все звезды. Ну, ладно, теперь уже не все. Сейчас. Я попытаюсь собрать 70% звезд, хотя бы. Такие ведь у меня задания, верно? Ой фонта зависа но ну вот вот в ненужный момент О нет я сейчас врежу эту штуку давай э. все наконец-то все все все чуть не умер у меня 12 процентов я успел когда-то уже удариться но мне бы пройти потому что я получил карту видите Карта, я не хочу ее терять. Вот особенно от вас, потому что вы вонючки бесите меня. Вы двое работаете так хорошо, что... Так, стоп, стоп, стоп. стоп. Знаете что? А давайте на это обсе пойдем. А чё? Знаете, вот, вот захотелось. Вот я даже не знаю, сколько я смогу прожить, а? секунды две, три, или может быть даже половину Уровня. но весь я точно не пройду кто знает что там будет это же седьмой уровень, это уже почти конец ну, хотя там еще есть какие-то другие уровни, которые не соединены ну и как бы еще там каждый уровень это считай как четыре уровня, ведь там разные сложности, но сюжет пройден, я думаю, уже тогда Так, ну. Эх, ладно. Ладно, я не буду проходить на процентов убийств. Я вообще не пройду это, в принципе, поэтому. Ладно. Я просто вот. Я буду только там стараться стрелять, где есть для меня. Опа, карта. Ну зачем ты дал мне сейчас, а? Зачем? Я уже проиграю. Это я, я, я это уверен просто. Так, лучше избегать всего, просто всего избегать. Так, какой-то голос что-то говорит, но я его не слышу, это... слышу. из-за музыки и из-за своего голоса. Так, так, так, так, так. Это что уже босс? Это босс? Это босс? Это босс? Нет, вроде как. Никто ничего не говорит. Так, так, так, так, э -э, аккуратно. И здесь сейчас слева будет, да? Или нет? Да, будет. Так, ладно, ладно. Так, ну, корабли мы вроде уничтожили. Так, теперь эти штуки. Так, о, нет, они со всех сторон. Так, я должен выживать. Так, я должен выживать. Их больше. Их много. Их слишком много. И вот результаты ну, как бы на сегодняшний день. Сколько я уже прошел. Здесь пройдено. Первый уровень вообще пройден. Почти весь, а даже самая последняя сложность пройдена. Ну, во втором чуть похоже. Это B1 он сложный. Ну и дальше там все хуже и хуже, так сказать. Ну и здесь пройдено. Всего лишь два уровня. В седьмой я так и не смог. И получается, что нам осталось всего лишь два. Всего лишь два. И один он какой-то странный. Он далеко от всех, он будто бы в каком-то торнадо, что ли. А вот про, а, Про, собственно, улучшения Я купил магнит, но пока еще не играл с ним. И щит. Вот только что вот видите, он светится. Щит дает нам щит. Который мы можем найти на пару секунд магнит притягивает и вот карты их много очень много их целых 24 и вот эти две внизу вы знаете ну а та которая повыше это самая первая карта это просто место в ангаре плюс один поэтому у меня 11 самолетов а не 10 ну Спасибо за просмотр, если вы досмотрели досюда пара человек, спасибо вам. Может быть, когда-нибудь я стану более популярным.